Сойка птицы рода соек семейство врановых отрядов воробинообразных. Слово сойка уменьшительная форма от древнерусского названия Соя. Предполагается, что название родственно глаголу сиять, и дано птица за ее яркое оперение. Латинское имя гралас Гландериас присвоено ей в 1758 году Карлом Линеем. Если первое слово в названии говорит о том, что птица характерна шумными криками, то второе идет от латинского гландес что означает «желудь» и подчеркивает ее пищевые предпочтения. Это птица с пушистым оперением, на голове оно светлое и чуть взъерошенное, при испуге перья на затылке приподнимаются. От клюва идет черная полоса, напоминающая усы. Цвет туловища серо-рыжий, у сибирских соек голова рыжеватая, а у европейских более светлая, на голове есть темные перы Сойки широко распространены по всей Европе, а также в Марокко и Алжире, ареал простирается на восток за Урал и север Ближнего Востока, через Азербайджан и Монголию в Китай, Корею и Японию. В России они водятся по всей территории, где есть лес с европейской части, до дальневосточных берегов, есть на Курилах и Сахалине, кроме зоны влажных субтропиков. Сойки всеядные птицы и их рацион зависит от времени года. Из живых организмов она охотится на разных насекомых, может поймать лягушку или ящерицу, также поедает улиток и моллюсков, иногда нападают на мелких грызунов и птиц, разоряют гнезда, поедая яйца и птенцов. Если в более теплое время года преобладает больше животная пища, то в холодное время, это растительный корм. Основной едой в широколиственных и смешанных лесах являются дубовые желуди, делая значительные запасы на зиму, до 4 килограммов, она способствует распространению дуба. Сойка может перенести сразу 5 желудей, в клюве во рту и три помещаются в зоб. Гнездо строится на боковой ветке дерева на высоте от 1,5 до 5 метров. Делается из тонких веток диаметром 20-30 сантиметров, Внутренние стенки сделаны из сухих стеблей травянистых растений. Дно выстилают упругими корешками, травинками и шерстью. Кладка состоит из 5-7 зеленоватых с буросерыми пятнами яиц длина которых 28-33 мм, откладывает яйца в апреле-июне, и зависит от региона. Насиживание длится 16-17 дней, выкармливание птенцов 19-20 дней, в насиживании и выкармливании принимают участие оба родителя. За этими пернатами охотятся более крупные хищники. По ночам угрозу представляют софы и филины, в нем на соек нападают крупные соколы, сапсаны, ястребы, вороны. Из млекопитающих за ними охотятся представители семейства куньи, куницы, хаки, горностаи. Они поедают птенцов, яйца, но могут напасть и на взрослую особь, которая сидит на гнезде. Сойки в среднем живут около 6 лет, но при благоприятных условиях, когда достаточно пропитания и комфортные климатические условия, Сойки способны прожить в 3 раза дольше. Если этих пернатых изъять из гнезд в раннем возрасте, то их можно легко приручить, обеспечив комфортные условия обитания в неволе, сойки способны радовать окружающих на протяжении 20 лет.